Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе И это ивенты и обновления По ивентам добавили всего сезонный пропуск, бонусы И каждый день 9 часов вечера будет приходить письмо А вот обновление просто меня И тогда я позволю тебе умереть Так, пройдемся по обновлению Ах, Давайте посмотрим Сезонный пропуск, смотрим Сезонный пропуск. Все знают, что при разборе покупки предметов в магазине дают очки. И за эти очки вы апаете сезонный пропуск. Что с 15 уровня уже начинаются карты по 11 раз. И в конце карта, карта улучшенного класса 6 раз. Ивент. Улучшенный и героический. С обычного до героического, с обычного до редкого. Выше редкого с такой не вытянешь. Также видим э, сундук с часами. Реликвия энергии. Очень хорошо. Очень вкусный. Вот такой всегда был бы сезонный пропуск. Я бы я, я, это, я был бы рад. Ларец короля объединителя. Кристаллы, свитки, четырехлистный клевер. Также магический пергамент. Снова сундук с часами. Сундук со свитками поручений. Сундук с часами, реликвия, сияющий ларец. Но самое вкусное это реликвия, сундуки с часами и карты класса. Сезонный пропуск. Также добавлен ларец короля объединителя. Ежедневный бонус, который можно приобрести за 1005 аден. Также часы, карты класса и финальная награда сияющий ларец. Ну такое... Бонусы такое, то дополнительно. Добавили реролл, смена класса. За 2 500 можно сменить класс. Я сама хочу стать арбой. Это стоит 2 500 алмазов. К примеру, преобразовать класс там. Вот на нее. Кадия для фарма, вообще она чудесная. То это 27 монеток. Ещё 2700 получается. И тогда представляем цифры. 9400 алмазов вам нужно хотя бы на минимальную смену трех скиллов и карты класса. Также добавили сундук за 50 ляма ордена славы, который, на который не нужно уровень мифический скилл. Мне всего лишь не хватает э, 40 миллионов хоноров, ну такое, плак-плак. Ладычество посохом. Для изучения нужен мифический класс. Очень круто. Теперь я понял почему он без уровня. Для использования нужен мифический класс. Цель на себя. При успешной атаке с неким шансом наносит урон по области. Увеличение урона от всех стихий. Шанс аномального состояния. Теперь все понятненько. Скилл можно выучить, если у вас будет мифический класс. Теперь все ясненько. Добавлен мифический класс. Рауль. Он может использовать все виды классов. Скорость атаки невероятная. Скорость магии просто божественная. Все скиллы и плюс дополнительный скилл. Способность благословения повелителя. Усиливает способность к восстановлению. Господи, блять. Ну, Рауль. Вы понимаете, Рауль это бог ла У кого будет Рауль тот пик доната, когда будут вливать деньги, чтобы покупать эти чертовые карты и вытащить этого Рауля. Вот это пик. Это закат фри игры и пик доната. Только для мифических классов добавлено умение владычество. Владычество. Это чисто для Рауля. То же самое. Владычество. Для Рауля. Могли бы владычество, ну и добавить обычным людям, которые могли бы насобирать 50 миллионов хоноров через 5 лет. Ну Что это такое? Добавлены новые умения. Одноручный меч. Двуручный меч, парные мечи, древковое оружие, кинжал, лук, орп и посох. Ледяной шторм. На каждый класс добавили по три умения. Добавлены новые книги наследника. Э Редкий, героический. Давай из, из редкого посмотрим, что можно себе забрать такого интересного. Махурон с определенной вероятностью уменьшает урон от умений. Увеличивает шанс блокирования умений. Добавлена возможность создания мифического оружия. Кристалл исключительного качества. Древняя историческая книга. Но я не знаю, рассказывать это или нет. Потому что я как бы фри игрок. Я, я не уверен, что когда-нибудь, даже лет через 10, я смогу скрафтить вот это. Как оно красиво выглядит. Хотя я его не видел. Возьми здиева Легендарный рецепт. Печать благословения 50 штук. Шанс успеха радует, что стопроцентный, хотя мы Добавили легендарное оружие. Возьмездие Лакаса посох. Э -э Мах крита атака круче. Урон круче. Точность круче. Шанс. Двойного урона круче. Доп. Урон крита атака круче. Шанс аномального еще дает. Шанс тройного урона. Ё-моё. Йо... Аномального состояния 80% шанс удержания. Увеличение урона от всех стихий. Увеличение урона от оружия. Легендарная сила. При успешной атаке С определенным шансом Увеличивает физзащиту защиту. И сопротивление всех стихий цели. Мистический разлом 10%. При успешной атаке С определенным шансом Отменяет эффект мистического щита цели. А также запрещает ей на некоторое время использовать эффект мистический щит. Сокрушение молитвы. При успешной атаке с определенной вероятностью отменяет эффект молитвы. Господи. Я боюсь этих людей, которых будет Рауль и вот эти все легендарные пушки. Добавлены новые классы. Амадео Кадмус. Легендарный. Глад. Кастиан. Грант. Да, прикольный. Прикольный. какой Бэтмен. Где детонатор? Теленаус. Гестин. Добавлены коллекции новых классов. Весь урон. Снижение урона. Урон от оружия. Точность. Шанс оглушения, шанс двойного урона Снижение урона Плюс 3 весь урон Очень много добавлено Также добавлен четвертый этаж Башни дерзости Добавлен также босс Босс старим видим Выпадают парные мечи, копье Шлем имперского крестоносца ожерелье лидвиора Легендарный рецепт Краски Сапоги демона Доспех демона Ожерелье опелы. А вот это, это куда будет использоваться? Что это такое? Создание. А эта книга нужна для создания мифического оружия. Мифического оружия. Видим все мифические оружия, которые можно скрафтить. Выглядит очень круто. Все блестит, все красиво прям. Это можно заменить на рецепт, на древнюю историческую книгу. Это место рецепта. Сука, а что у меня так... Не хочется играть дальше в эту игру. Почему? Я не пойму. Это обновление. Это закат фри игры просто. Сундук с сокровищем башни Держести. Вот это интересненько. Видим, что тут получить следующий 2 миллиона адены. Позволяет дополнительно получить э, копье Тифона. Рецепт о легендарного предмета. Книга наследника. Запечатанный амулет телепортации. Позволяет... Получить следующий предмет. Цветки модификации, камень жизни, камень духа. Этот свиток можно использовать с оружием плюс 9 и выше. С определенной вероятностью повышает значение модификации. При неудаче оружие не уничтожается. Создается с фрагмента. Марусярство, трекалы на черня, Вая девчина, саду ягоды рвала. Маруся, раз, два, три, калина, чернява девчина. Фил пушки плюс 11. Чтобы создать рецепт создания мифического предмета. Книга магии. Я просто не представляю, сколько она будет стоить. Маруся, раз, два, три, калина, чернява. Девчина, саду я дырвал. Книга об истории королевства Аден защита плюс один весь урон плюс один до 11 месяца закроются вот эти колы снижение урона можно было бы но я две создам точность Макс ХП защита плюс один весь урон плюс 1 две книжечки 2 миллиона адены добавляем также провели работу над улучшениями баланса классов одноручный меч добавлен эффект Увеличение мощности зелевосстановления. Прикосновение жизни. Скилл. Священный удар. Увеличение урона. Двуручный меч. Поглощение. Добавлено мгновенное восстановление хп при использовании умения. Увеличено количество хп поглощаемых у цели. Положительный эффект сумасшествия усилен. Его нельзя отменить эффектом отмены. Гнев войны. Увеличена длительность положительного эффекта при активации. Парные мечи. Обнаружить уязвимость. Изменения. После использования умения не происходит поглощение хп. К отрицательному эффекту добавлен эффект уменьшения снижения крит атак. Жестокое рассечение. Изменена настройка нанесения урона в зависимости от имеющегося хп. Теперь персонаж наносит больше урона цели с низким уровнем хп. Добавлен эффект нанесения дополнительного урона, если цель находится в состоянии устрашения, древковое оружие, парирование, увеличение восстановления хп. Удар молнии увеличивает радиус действия умения, чтобы влияла функция приоритета использования умений. Спокойствие разума. Увеличено количество хп, которое восстанавливает зелье. Грохот землетрясения. Увеличена вероятность срабатывания притягивания. Громовые раскаты. Увеличено время сохранения. Инжал. Ядовитый террор. Увеличено восстановление хп. Ядовитый взрыв. Увеличено восстановление хп. Теневой клинок. Увеличена вероятность срабатывания. Призрачный клинок. Увеличен урон и вероятность срабатывания. Лук. Так, прочитать не буду. Ладно, буду. Последний выстрел. Для эффекта каждого уровня добавлено увеличение шанса двойного урона. Щит энергии. Настойка умений. Я, я надеюсь, эта настройка умений изменена. Эффект защитного барьера маны изменена на эффект обычной защиты барьера. Орб общая. Увеличена скорость магии для активных умений. Прикольно. Божественная кара. Увеличено дополнительный урон для нежитий демонов. Улучшены условия активации при попадении атакой. Боль кармы. Улучшены эффекты умений против монстров. Добавлен урон по области. Увеличен расход МП. Злой рок. Улучшен отрицательный эффект. Он складывается до двух раз. Так, теперь посох, это я. Буря 1 и 3. Отрицательному эффекту добавлено удержание и уменьшение сопротивления аномального состояния. Замешательство. Увеличено время срабатывания удержания. Метеор. Увеличен урон по области. Очень спасибо. Благодарочка. Но у меня его пока нет. Но думаю в течение двух недель он появится. Так, расписание. Закрытие сезона войны кланов катакомбы отступников. Изменены на такие же, как для похода в одиночку. Было до 9 ноября, 9 часов утра. Стало 16 ноября, 15 часов. Комментарии. Комментарии. Тут всегда такие довольные лица. Всегда такое пишут хорошее. Да, Мах. Очень слабый класс. И ему, конечно, надо было апнуть Метеор. И сделать боль Кармы Масухой. Тоже надо было обязательно. ППЦ баланс просто уже ниже плинтуса убили. Не знаю, баланс решает только сила доната вложения в своего перса. Эхо воодушевление когда починят? Займитесь недоработками. А что с эхом не воодушевление не так? Эхо водушевление что с тобой? А что с ним не так? Как всегда, график ивентов. С вами был Розе. Всем до новых встреч!